Здравствуйте. Я, честно говоря, люблю. Ух YES. ты, какая шикарная. роспись шикарная. Да. да, это роспись судьи у нас такая. Really? Hmm? Um М? Буква Z? Чё, серьезно? Да. Нет, не шутим же. Это просто, соответственно, по-моему, это не я. Не двигайтесь. Я обучалась фехтованию с раннего детства. Так старалась, что раз, два, три. Три движения сделала. Неплохо? Весьма неплохо. У вас тут так весело это. Я только хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Где? На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? За крючку поставить. Не, мы натягивать не будем. Здравствуйте, Ирина Петровна. Я просто на ваш канал подписываю. Не надо из меня кумира делать, а место встречи изменить нельзя. Так, и что? Когда будет готово? Давайте я сейчас сам скажу, что у вас времени нет, да, я сам скажу. Он сейчас занят. Он освободится. Что там? Много времени надо. Зашел на этаж, еще один человек прибавился. Пошел на другой этаж, еще один человек прибавился. Так, глядишь, черный мантии на наш сторону будет переходить. Все они просто так. Это откуда говорили, с левого плеча или справа? Дело каша. Следует, что Матюшенко является потерпевшим. Ура, король Елене Петровне попал. Какая приятная женщина. Родственница Чеха. А булгаковых у вас нету тут? Американский штат суда. Действительно мировая, мировая женщина. А, Ахалай-махалай. Живой мужчина. Ахалай-махалай, это ничего не получится. Все бы так решали. Вот эту штуку сними с груди. Перестань сам на себе крест ставить. Красота вообще. Нас всех называют физическими лицами, гражданинами. Да? Нет, нет, не шутим же. Самовольному подключению они под, э, дело отправили в Сургутский городской суд, а Чалая, короче, определила, не подлежит рассмотрению в этот в мировой перенаправил. Они сейчас будут перепихтину заниматься. Угу. Удовлетворить-то они не могут. Доказательств нет. Э, они видят прекрасно, что доказательств нет. Вот перепихивать сейчас. Так она об этом и указала, что там ни расследования, ни экспертизы, ни, ни опрос свидетелей, ничего не было. Ну, совершенно верно. Там есть ссылка только что, какие-то свидетели, а просто не было, и, и как принимать решение. Ну, я решение. прям зашел к ней в кабинет, ну, не зашел, открыл дверь и говорю, благодарствую вам, поздравляю вас с назначением, она год назад назначена. Она угу. заулыбалась такая радостная, я говорю, а что а я, говорит, я, я, все по закону поступило. Я говорю, ну вот, говорю, этим и поздравляю, что наконец начали по закону действовать. Угу. Если будем все по закону действовать, мы будем, извините, жить нормально. А по, ним, по, по Матюшенке -то тоже надо вопрос решать. Кто он такой? На основании чего он действует? Кто его наделил полномочиями? Сначала. Здесь же смотри, здесь все просто. Сначала наделяют полномочиями управляющую компанию, потом начинают действовать все остальные. Если управляющая компания не наделена полномочиями, значит все остальные не наделены полномочиями. Вопрос остался открытым. Кто наделил полномочиями управляющие компанию? Кто? Если они сами себя наделили полномочиями, то есть позанимались самоуправством, правильно? Угу. То есть все дальнейшие действия у них самоуправные. Они не могут быть под, они не могут быть другими. Понятно. Здравствуйте. Можем только расписаться. Сигнализация. Тут кто-то пристав вылезал. Так, я как бы судье Бурлутскому <свят> на ознакомлении с материалом дела. Без документов никак? Никак. Без документов никак. Вы знаем. Ну мало ли, у вас каждый <свят> день же разный порядок. <свят> такой порядок не меняется. Такой порядок, который меняется каждый день, да? Без оборота на меня. Мимо рамки можно байзить? Можно? Можно, туда же, да. Подпринуждение под, под вашу ответственность. Масочки, да? Что, опять? А? Опять? Да, маску. Здрасте. Под под вашу ответственность. Да, а нет. я вижу вам это удовольствие, да, доставлять? Да, почему вы? Ну как? Ну так снимите. Так снимите. Если не не доставлять. Видео-то не смотрели? Нет, нет. Это ясно, что нет. Но если на видео видно, что Чех, Бурловский, Куруджи и многие другие ходят без маски. Мы вот гражданам, которые заходят. А я не гражданин. Я не гражданин. Благодарствую. Так. Когда мы на лицо прям натянитесь, пожалуйста. Не, мы натягивать не будем. Я вот так сделаю. Ну Сделай, сделай, не волнуйся. Здравствуйте, Ирина Петровна. Что, не здоровайтесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Материалом дела можно закончить? Вам звонить. А что звонил? Три дня прошло. Ну, вам я, я просто даже не знаю, где ваше заявление. Я не знаю. Ну, куда вы писаете? Как куда? Да, справосудия, как всегда. Есть ли в инзалетах? Должно быть. Даже повторная отправля. Даже после повторного три дня просто. Нам ожидать А не подскажете кабинет Чалы здесь, на этом этаже? На втором. А времени долго, я успею туда сходить. А -а -а. Или ну, здесь подожди? Подож... Мы сейчас выездим. Добро. Жду. Здравствуйте. Я, честно говоря, вам. Я просто на ваш канал подписан. Смотрю информацию. что. Алексей. Здравствуйте. И в какой-то степени, не знаю, как. Почти как кумир у вас воспринял этот Услышал голос, голос надо, на первом интернете. Не надо меня, из меня делать кумира. Я понимаю. Ну просто что-то такое. Знаете, я никогда не думал, что я с вами встречусь. Уга. И тут неожиданно голос услышал знакомый, Посмотрел, это вы побежали. И я за вами, давай, там где живут, давай. поближе посмотрите. Это где я услышал, на первом этаже? Да, я там все делал. А ты за нами бежал? Да. Поэтому я так запухался. Здравствуйте. Не надо из меня кумира делать, а место встречи изменить нельзя. Ну, это хорошо. Не, не буду кумир, но я не знаю, как еще это объяснить. Просто что удивлен встречей. Пример может быть учитель ученик и учитель и ученик одновременно. Давай пока есть возможность пообщаемся. Вопросы есть? Мне очень понравилось про то, где ты ходил этот э, в ЖКУ или как он? ЖКХ. ЖКХ, да. Туда. Сюда, туда. Ну когда там э, спасил этот э, договор. А -а -а. А там так смотрел договор страниц. Почему страницы не подписаны? Почему там. Так это еще знаешь, это мелочи. Ты посмотри видео Виктора Богданова, как он там этот протокол и договор в и прах разбивать. Все согласно нормам законодательства РФ. Ну я тоже смотрю и а, думай сам. У, -у, -у. У вас тоже недавно был ролик-то на твоих общения. Потом ну, этот э, живой человек Игорь. Я слежу так потихоньку время есть. Здравствуйте. Здравствуйте, тоже и по векселянам тоже читаю, смотрю. Ну, нет такого. Есть живой мужчина, хотя не Антон. Резолюцию судья поставит, я вам позвоню. Так давайте я сейчас зайду, он поставит. Ну, в любом случае, мне нужно будет подготовить. А подготовьте, пожалуйста. Ну, сейчас я не могу этим заняться. Я вам позвоню, вы придете... Так у вас три дня было, даже четыре. Второго июня зарегистрировано. Ну, а сегодня какой? Ну, а сегодня какое у нас число? Нет, а отправлено какого? Зарегистрировано второго часа, принеси мне только что. Сегодня какой день недели? Четверг? Четверг, да. Четверг? А отправлено в понедельник? Нет, даже в воскресенье. В воскресенье вечером отправлено. Я отправлен. не буду с вами спорить. Вот, смотрите, второго Да, вот они, второго часа. Зарегистрированы все ваши заявления. Вот они все. Я вам позвоню... Познакомьтесь. 2-го числа. Адатировано 1 июня. Так, и что? Когда будет готово? Ну, я вам позвоню, как резолюция. Так вы же никогда не звоните. Почему я не звоню? Я всегда вы... звоню. По поводу... Я всегда вам звоню. Нет, не надо. А когда последний раз звонит? Именно электронику я вам отправляю. Это, это да, это я вас поблагодарствую в ответ. Ну, все. Я вам позвоню, сообщу, придёте, вам Ну, а примерно это сколько займет? День-два? Если два? он сегодня заберет, подпишет, я вам позвоню сегодня. Давайте я сейчас сам скажу, что у вас он времени заняться. нет, я сам скажу. Он у меня заняться. времени много. Он сейчас занят. Освободится. В чем проблема? Что там за корючку поставить? Что там? Много времени надо? Десять секунд, и все. я вышел. Татьяна он сейчас, Анатольевна. Он сейчас занят. Фух. Чего постоянно препятствует, я не понимаю. Не у меня заявления, только сейчас поступить. Да, Возу. я понимаю вашу, вашу загрузку. Нет, Татьяна Анатольевна, я понимаю вашу загрузку, но ваша загрузка именно зависит от решений э, черных мантий. Это не, не наш с вами, это как терки. Проблема выше находится. Или ниже. Я не знаю. Не у нас с вами. Благодарствую. Жду звонка. Что, пойдем на второй. Там еще один. Ты что, по делу или уже уходишь? Нет, я тобой прогрессить не против. А, точнее. Вот будет каждый раз так, да? Зашел на этаж, еще один человек прибавился. Пошел на другой этаж, еще один человек прибавился. Так, глядишь, черный мантии на нашу сторону будет приходить. Прикинь, черные такой. раз, раз, раз. Ну, может, когда это произойдет? Да, уже происходит. Ты просто, ты, ты просто не знаешь, что это, за, скажем так, за кулисами. Я же не все освещаю. Много чего скрыто остается за кадром, как говорится. Здравствуйте, а не подскажете, ЧАЛА, какой кабинет? Итак, каждый раз. Здравствуйте. А можно знакомиться, с материалом дела? Жду. Все не просто так я с самого утра хотел сюда поехать но что-то все сдерживал как будто так внутренне говорил не надо не, не иди не оставь это я прям придумал это, слова, это прыг... откуда говорили с левого плеча или справа Ну, это так многие люди говорят что бывает в жизни все не просто так и причувствуя там себя надо слушать свою интуицию что-то в этом роде и вот я полдня дома просидел, просто любые способы, ну, надумывал разные проблемы, лишь бы вот не ехать и не ехать, и не ехать. Потом все-таки решился, все равно было предчувствие не очень, что почему-то ничего не получится, ничего не, ну, не выйдет сегодня, безрезультатно без съезжу, ну, из-за из-за бумаг. Ну, так и получилось, приехал безрезультатно, но тоже решил сразу не уезжать, тоже что-то держал, и тут раз, и появился. Удивительно. Поденец. Ждем, ждем, ждем. Сейчас? Сейчас я пришел знакомиться с материалом дела по моему иску к ДСВЖР, к Жкхшникам вот этим, по поводу незаконного отключения. Ну, видишь, материал уже четвертый день, никак это не могут подготовить. Дело Каша. Вот. А потом, ЧАЛы, они же, ДСВЖР, подали это. Административное дело возбудили а якобы самовольном подключении к электричеству. Вот. И материал уже здесь находится. То есть они протокол составили, там это, 9.17 или 17.9, не помню, короче, протокол вот. здесь находится. Тоже знакомый с материалом дела. То есть якобы ты сам, дал, у тебя подключил? Да? Ну да, при этом, не, не, это, ну там, потом озвучить. Там такие чудеса творятся вообще. Почему-то по этому протоколу следует, что Матюшенко э, является потерпевшим. Uh -huh. а? uh -huh. Я не слышу, не понимает. Uh -huh. Да, к вам. Uh -huh. Ознакомиться с материалом дела. А там персона Булгаков Антон Николаевич, точнее, Антон Николаевич Булгаков и этот, административное дело по самовольному подключению. Так, ну, Якобы самовольно. А, первая инстанция обжалования. Первая, первая. первая. Фамилия персона Булгаков. Дело у нас передано по подсудности. А, мировой суд. Как мировой? У вас же на, это, на этом... Нам пришло, но передано оно по подсобности в мировой суд. А где определение? Ознакомьте. Определение направили вам по почте, а могу вручить лично. Да я сфоткаю, да и все. Но мне его нужно выкатить, и вам вручить тогда. У меня его сейчас нет. Сейчас тогда подождите. Давайте, жду. Это я подпишу в предележку. А, предележку. А, а это передали давно? А первого числа... А что на сайте до сих пор информация не отображается? Не знаю, почему. А, в мировом У нет. У нас сейчас просто немножко э, все висит. База Где? висит. Где? Нет, база висит, а. имеется. Возможно, на сайте не отображается. Так ваши подательства к нам поступили только сегодня. Поэтому мы вам подготовили ответ. Еще не успели просто отправить. Вот. Могу вам лечить, это ваш экземпляр. Mm -mm. Так, здесь мне на нашем экземпляре напишите... Вот ты, какая роспись шикарная. Да, это роспись судьи у нас такая. Что, серьезно? То. Нет, нет, не шутим же. Неплохо. Весьма неплохо. Что? Нет, нет, не шутим нет, не шутим же. Так мне нужно будет, чтобы вы мне здесь написали, что получили данные ответ. А это что, это, это буква Ч или что? Это З или что? Ну, судья Чалая. значит, ее такая. Нужно а уход... а как то с паспортом я посмотреть? Не извращайся. Никто тебе не даст паспорт. Так, один ваш экземпляр, один. Да, Катю, это же уведомление просто. Ну ответ на ваши ходатайства, которые вы нам прислали, к нам они поступили только лишь сегодня. Ура, король Ильини Петровне попал. Не смотрели видео? Ой, нет. Посмотрите. Я поэтому даже вас сидите спросила, кто вы, что вы. Что да, вы. не знаете. Работы ну... много. Да, а... не все знают так. Тоже ну... трудов много. Ну, так что, получается, полицейские это, не туда передали, что ли? Да. Чех Елена Владимировна, это кто из вас? Родственница чеха? Нет, однофамильцев. Однофамильцев, точно? А то в прокуратуре тоже всякие это, однофамильцы бывают, ну, да. да? А булгаковых у вас нету тут? Нет. Хотите штабы пополнить ваши? Еще? Соединенные? Американские? Все штат по сюда. правде? Американский штат суда. Нет, у тебя же есть черный халат? Нет, он у меня темно синий. Не путай. Не из другой гильдии. О, сейчас я вчитаюсь. Дороги, так это просто же это уведомление. Но, но вы же просили вам, если что, не, вы мне, но... дать ответ вам. Нет, ответ Нет? мне не нужен, вы мне на словах дали. Это где так связано. Я... В любом случае, это тут... я вам должна, вы... что вы Мы считаем, что выручили. Мне определение нужно. Вот за определение. Давайте. Ну Наш. Мы же старались писали вам. Я вижу, как Чех старалась. Ой, это да, чало и старалась Так старалась, что раз, два, три. Три движения сделала. Неплохо? В общем, постаралась. Ну, Где-нибудь такой вовремя роспись вовремя видел? <laughs> Круче, чем постаралась А почему не галочка, действительно? Но я вам могу нарисовать, хотите? Где я вручу тебя на лбу? Вылетим на мне лоб! На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? Да, если вы хотите. А зачем? Галочку. Я только хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Ром сервис. Must... Наверняка почуял неладное. М? Буква Z? Определение. Определение вам вручаю. Расписочку заполните. Ну, ну я тогда это. У вас тут так весело это. Немножко. Поприсутствую. Один номер дела. Не присвоен? Так, а как у нее имя отчество, ЕВ? Елена Валерьевна. А что Елена Валерьевна это не взялась? Ну, потому что это не наша подсудность. Вы не хотите, чтобы мир в мировом суде рассматривали? Не, я очень хочу. Вы что, там король Елена Петровна. Вот, вот, вот это вот, действительно мировая мировая женщина. Несмотря на то, что, в кавычках судья. Ой, ну, красота вообще. Она, по сути, отказала в принятии дело. дел. А тут уже другая, тут уже раз, два, три, четыре, пять. Пять движений. вообще ну, это вообще... Это пять движений даже даже, да. Это какой-то этот... Змея какой ну, как бык, грубо говоря. Но. Нет, бык – это мужского пола, ты не путай. Ну, похоже. Так, и что? Сейчас напишем. вам по почте его направим, хорошо? Добро, добро. Смотрите, так Не, я, я получается готов, я не хочу расписываться Но, за ответ. Ну, мне же надо как-то, чтобы получили. Ну, может, еще и по почте можем направить такой же. Да вон по электронке отправьте до сюда. Это, это же юридическая сила не имеет. Что это? Это просто ответ. Это этот ответ называется. Ну, хорошо, давайте на электронку. Ну? И по почте. Ага. Благодарствую. <связывающие> ну, расписочку. До свидания. А еще раз имя отчество напомните, Елена? Елена Валерьевна. Валерьевна, да. Пойду поблагодарствую за такое решение. Все бы так решали. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. за ваше решение. За а вынесли определение о перенаправлении административного дела по самовольному подключению по УК ДСЖР в мировой суд. Это просто соответствует это называется «Наконец-то начали поступать в соответствии с законом». А -а -а. Благодарствую. И поздравляю вас с назначением год назад. До свидания. Вот так надо разговаривать и действовать. Видишь, новые приходят какие. Не то что эти всякие. У тебя есть дела какие-то? Ну да, у меня есть просьба и пара. Давай давай, давай, давай, давай. давай. Ну, во-первых, я... На улице или здесь? Да здесь лучше. Что? Сфоткаться. А, давай. На ну, по неприставу. Привет. <снят> <снят> <снят> <снят> да, еще вот вопрос. Э, по, <снят> по этому поводу можно <снят> на улице подобщаться? Да, вообще, меня вместе. Все, пойдем. До свидания. Все хорошо. Какая приятная женщина. Я даже пожалел, что она такое решение приняла. Ну ладно, король Елены Петровна, раунд 2 будет. Ого, град, смотри. Ну все по теме живых, то, что доказывает, показывает, что ты живой, ты там человек там, свободной воли, у тебя есть воля. Э, вопрос был примерно в том, что э, зачем это делать? Получается, что если ты свободен, то тебе не надо никому ничего доказывать. А так получается, ты ходишь, заявляешь, то есть ты Кому-то ты заявляешь, даже кому-то ты не свободен. Тебе нужно кому-то доказать, что ты свободен, чтобы тебя, там, скажем, не трогали. Не-не-не, действуем от обратного. Смотри, нас всех называют физическими лицами, гражданинами. Mm -hmm. Меня назвали так. Я думал, ну, раз называют, раньше думал, молодой был. Раз называют, значит, наверное, ну, на самом деле так. А когда разобрался, понял, что это не так. И вот теперь я вот этот статус навешанный ярлык гражданина и физического лица, я его опровергаю, что я не гражданин, я не физическое лицо. Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Вот в чем фишка. Они а не так, что это ходишь и это, доказываешь кому-то, что ты живой. Хотя и всем так понятно, что ты живой, правильно? Ну, смысл медведя уходить и доказываешь, что он медведь. Потому что он не просто хозяин тайги, а он медведь, понимаешь? Он идет и говорит, он там всех гоняет, но не из-за того, что они зашли на его территорию, а из-за того, что он они считают, что он серый волк, а он говорит, да я медведь, во сколько раз вам пояснять, я медведь. Пример хороший, да. Ну вот как-то так. Как -то более ясно, что как будто нужно произнести, как в какой-то игре. Ты произносишь определенную кодовую фразу, и администратор тебя допускает в эту игру. Типа я живой, кодовая фраза сработала, пожалуйста, входи, у тебя появились там какие-то новые права и свободы. Такой типа, какой-то пример в Писал, что не Нет, тут дело не в кодовой фразе Если ты думаешь, что можно прийти и сказать это, Ахалай-махалай Живой мужчина Бахалай-махалай, этого ничего не получится Нужно соображать о том, о чем ты говоришь Поэтому здесь так знание, сначала получаешь знания Потом осознаешь их А потом применяешь на практике Не наоборот а то народ увидел, что о, посмотрел видео, уже мой мужчина, и пошел сразу в суд. А их там расклепали в два счета. С, одной, с первой фразы сразу клепают, расклепают. Тоже на себе проверил. Ну, я не делал такие глупости, как другие вот эти, вот что-то услышали, пошли так по шаблону делать. Тоже изучал с одной источника информацию, с другой. Есть такие моменты, когда бывает, видео какое-то смотришь, вот человек объяснил, вроде понятно. Видео закончил, ты сидишь, ничего не понял. Два, второй раз смотришь, третий раз смотришь. и когда такое происходит, я вспоминаю твою фразу, что как будто, ну, некоторые люди еще не готовы для определенных знаний. Так у меня тоже получается несколько раз. Смотрю видео, если не понимаю, оставляю на потом. Там два-три дня, может, размыслив, может, неделю, там. и потом резко так, как щелчок, приходит озарение. И ты как будто усвоил, понял этот момент и пошел дальше. Да, медленно, зато потихоньку, основательно, проходит. Ну, у тебя есть ощущение, что у тебя что-то не получается в этой жизни? Что-то не хватает? Что-то да, тормозит? Оно практически всегда. Да? Вот, вот эту штуку сними с груди и перестань сам на себе крест ставить. А, Понимаешь? Сам на себе крест ставишь. Причем на самом важном месте, в солнечном сплетении. Вся, вся энергетика. А ты придешь и показываешь всем. Смотрите, я сам на себе крест поставил. Я он видишь, это, он стараюсь все надписи, все ярлыки, все все отрезать. У -у -у. Чтобы ни, ни одного слова, ни одной надписи, ничего не было. Чисто. Ни лес, ни, там, ни оберегов, ничего не ношу. Я чист перед творцом. Смысл мне защищаться. Если за мной творец стоит. Есть. Даже такие какие-то просто рисунки, они, влияют. Ну, конечно, конечно, влияют. На конечно и на, и на, на это, на подсознательном уровне тоже. А есть еще, кстати, вопрос. Ты же, ну, это в финансовом плане, по денег. Ты занимаешься, ты все ходишь по судам и так далее, там, людям помогаешь, что-то знаниями, делом. А как вообще, откуда берутся деньги, скажем так? Ну, у меня разные источники дохода. Народ помогает, плюс я еще программист. У меня резюме на 4 страницы еще лет 10 назад было. То есть, то есть у меня профессий очень много. Здрасте. То есть ну, подрабатываешь там, то есть, по... не на кого-то работаешь, на себя? Да, ну я сколько, уже 8 лет не работаю, а блогерством только 3 года занимаюсь. А монетизацию вообще только год назад включил. Вот и все доходы. Что там, 45-69. Ну, к нам вроде нет претензий, да? Зашли не. Кстати, до вашего прихода э, буквально ну, за 5 что ли, там какая-то сигнализация сработала. Да, это вот мы как бы когда. <реклама> нас, только зашли, но она сработала. На меня что ли сработала? Сигнализация. Нет, они куда там это, направо, в правое крыло на первый этаж ходили. Не знаю, что там случилось. Ну, вроде, все в порядке, что-то они спокойно среагировали. А давно смотришь мои видео? Ну, год, наверное, точно. Но не так, чтобы каждый день ехе новое там Чалая тоже такая довольная, сидит, улыбается. Ну, она новенькая, да? Да, она год назад. Я подколол, видишь, говорю, поздравляю вас с назначением год назад, а так как я. показать в любом случае, примером. Ли что она сказала, Она говорит, давай, говорит, хочешь мне, Она говорит, не, говорит, на лбусе нарисую галочку. Да я прослушал, я заболтался Я говорил. вообще, я вот так стою, у меня шары аж вылезли, я такой, да ладно. Либо у меня что-то слышится, она два или три раза это повторила. Да, да, да, да. Тебе на лбу дал? Себе, себе, себе, говорит. Себе. Хотите, говорит, себе поставлю галочку на лбу. Нет, надо было соглашаться. Не, извини меня. Я не дам добро на такое. Я не хочу, чтобы человек сам над собой издевался. Вот это поход, вот это эффективно. Правда, Бурлузский опять за это забуксовал. То есть что получается? Это короче, это по самовольному подключению, да, типа Матюшенко потерпевший, это за эту же тему или да, да, да. Типа по он потерпевшие, они, короче, загнали их в суд. Да, в суд. С сначала... к да. посмотрела, да, но ну, его нахрен и, короче, этой королю питьала. Да? да, да, да. А, ну счетчинка. Это Это ведущий юрисконсульт, который меня красивым называл. У тебя есть ли проблемы с кредитами? Вон, этот, субботний эфир, вот этот, 21-й который. Там где-то посередине, что ли, ну, может помотать там, не знаю где точно. Там одна женщина говорила, что безоплатно помогает людям закрывать кредит. Дала свои контакты. Благодарю. Напомню, как звать? Алексей? Алексей. Ну, давай, удачи. Счастливо. Да, все хорошо. Галочку хотите, я на уму себя нарисую. Так, я слышал, за что-то это, смысл этого... Три раза она... Она жалая, вот <свист> упустила, это, <свист> это, зачитался этой э, за корючкой буквы Z Зора. Я и думал, у меня было такое думу сказать, давай. И она почему-то на меня обращает внимание и мне. Слушай, может они втихаря это э, там за закрытыми дверями в, чер в черных мантиях это Зора играет. Кстати, как, как вариант, Зора же рисовала да. Да, да, да, я и говорю, ссора. Возможно. Первый раз со мной сфотографировались. По просьбе. Индивидуально. Так-то толпой фоткались. А вот так, чтобы это...